Всем привет! 37-летний Прохор Шаляпин разбил мечты великого множества пенсионерок по всей стране и на дня тайно женился. Избранницей стала миллионерша из Канады по имени Татьяна Клавдия Дэвис. Певец с репутацией ценителя красоты зрелых женщин выбрал себе не самую возрастную невесту, ей всего лишь 42. Подробностей праздника попало в СМИ не так много. Известно, что всего на организацию торжества молодожены потратили около 15 миллионов рублей. За эти деньги пара арендовала помещение в роскошном отеле и ночном клубе. Владелица сети адвокатских компаний, кстати, прежде не была замужем. А вот Прохор в семейных вопросах и имеет опыт.